Всем привет, сегодня я буду краситься и наряжаться с вами, это необычная собиралка Покажу вам тот образ, который я выбрала для роли свидетельницы Самое главное, конечно же, невеста, но мне тоже не хочется упасть лицом в грязь и прийти в таком виде Так что давайте будем наводить красоту Платье у меня не оно не какое-то, знаете, безликое, оно очень эффектное Для того, чтобы все смотрелось гармонично, я заранее сделала маникюр Да, я спустя 9 месяцев сама себе сделала гель-лак и вот о своих таких первых впечатлениях я расскажу по ходу сборов, так как это все-таки не урок макияжа, я хотела бы немножко с вами поболтать, но давайте приступать свой уход, я уже включила кислоты и то ли к сожалению, то ли к счастью у меня кожа как будто очищается появляются новые и новые высыпания да, их немного, они быстро проходят но я верю в то, что это временное явление, просто нужно переждать все-таки это свадьба, мы также будем фотографироваться и хочется, чтобы этот макияж и выглядел, и держался безупречно и вот на такие случаи я всегда выбираю выравнивающие базы вот эта от Urban Decay, она реально круто работает, и мне нравится то, что она действительно продлевает стойкость макияжа, я проверила даже на самых капризных тональных кремах, которые такие легенькие, увлажняющие, которые могут подчеркнуть поры со временем, то есть они как бы в них проваливаются, вот это чудо, если вы визажист, и даже, кстати, я им пользовалась на протяжении, ну, двух недель, прям каждый день, чтобы посмотреть, не забивает ли она поры, нет. Все классно, особенно если у вас комбинированная жирная кожа. Но я со своей сухой тоже не жалуюсь. И, как видите, тоже использую. Вот такого количества хватит на два человека. Я всегда выдавливаю больше, чем следует. И теперь нанесу на все стратегические зоны. Она розовенькая. И когда ее наносишь на лицо, сразу замечаешь, что есть улучшение. Кожа реактивная. И из-за этих ламп она сразу краснеет. Но через несколько секунд все наладится. Вы должны поверить мне на слово. Я очень долгое время пользовалась The Fashional, и вот это мне нравится больше. Я снова буду использовать тон от Yves Saint Laurent All Hours. В прошлый раз все подробно рассказала. Ну и чтобы вы понимали, насколько сильно я его люблю, акции сделали свою. Я докупила еще один цвет, который должен мне подходить зимой. Даже если не будет, то все равно его допользую. Настолько сильно я его люблю. В своем влоге я показывала вам стартовый набор от бренда Lac. И, конечно же, для выполнения маникюра я использовала все те же средства. И что я могу сказать? Девчонки, это просто лучшие гель-лаки, которыми я когда-либо пользовалась. Для начала скажу о том, что я до сих пор не купила себе машинку с фрезами, только лишь по той причине, что у Сами-Лак какие-то особенные, они везде распроданы. Я попросила в магазине, чтобы для меня отложили одну штуку, когда приедет новая партия. И поэтому я снимала старый гель-лак при помощи обычной пилочки. Я очень аккуратно выполняю маникюр, поэтому как бы все нормально, я все осторожно сделала и оставила часть старой базы. И вот если так посмотреть на ногти в профиль, то вот этого перехода абсолютно не видно, потому что я пользовалась базой, которая называется Leveler. Между прочим, я дала ее своей подружке, она попробовала и говорит, я тоже ее обязательно закажу, потому что она не такая, как те, которыми мы пользовались ранее. Она немножко, вот знаете, как будто резиновая, только в хорошем смысле этого слова. И она так плавно растекается по ногтевой пластине, что она действительно сама выравнивает ее. И вот там, где покрытия не хватает, там, где ноготь должен быть чуть толще, она как будто сама его заполняет. Для меня это фантастика. И, ну, я вам честно говорю, что я ничего особенного не делала. Они просто сами получились вот такими, как из салона. И я специально сделала их чуть толще, потому что мне... Спилили ногтевую пластину последний раз так, что мне хотелось их как-то укрепить Я также оставила длину, не хотелось, чтобы они сломались Цвет я выбрала свой самый любимый Это потрясающий нюд, который при разном освещении смотрится тоже немножко по-разному Иногда он прям идеально бежевый, в каких-то случаях отдает немножко в розовинку Если у вас супер светлая кожа, то наверное вот этот фрапп. Не так хорошо будет смотреться, но это очень универсальный нюд. И я вот действительно ни в одной другой палитре не встречала ничего вот настолько классно подходящего лично для моих рук. Вот к такому оттенку кожи, как у меня. Я знаю, что многие из вас его купили и также довольны. Также в инстаграме отмечаете меня, показываете ваши наборы и тоже хвастаетесь, что у вас все получилось. Несмотря на то, что вы не профессионалы, я показывала вам, что заказывала себе кисточку, чтобы подобраться как можно ближе к самой кутикуле, и вот я еще потренируюсь, и потом сниму для вас отдельное видео, так как вы просили. Сейчас пока что я не могу сказать, что именно я делаю, мне кажется, что у меня получается так благодаря консистенции гель-лаков так как они, вот знаете, такие очень кремовые, и вот у меня сейчас два слоя цвета. Они такие меру густые и не слишком жидкие, они как бы сами распределяются по ногтевой пластине, и ничего суперсложного вам не придется делать. Если получилось у меня, значит получится и у вас, просто стоит немножко потренироваться. Я оставлю все ссылки на Сами Лак в инфобоксе, у них есть представительство и в России. И в Украине и я уже заказала себе несколько цветов на осень и на зиму, мне вот очень нравятся такие всякие бургундии и все в этом стиле. Я обязательно покажу вам, пока что посылка ко мне не приехала, но я ее очень жду, пока я буду наносить консилер. Несколько слов о лампе, но ну, чего можно было ожидать. Лампа очень удобная, конечно же она хорошо просушивает ногти. И девчонки мне понравилось то, что внизу вот эта вот металлическая панель снимается и можно содержать эту лампу в чистоте, особо не заморачиваться. Я пользовалась таймером и просушивала каждый слой 30 секунд, и этого было достаточно. Я переживала, что вдруг не досушу, еще что-то там нет. И вот когда кладешь руку в лампу, она сама включается. Тоже ногти не жжет, все нормально, так что могу вам советовать и лампу. Консилер у меня Too Face. недавно вышло отдельное видео с самым большим обзором лучших консилеров, по моему мнению. Если вам интересно, можете посмотреть, там же рассказываю о уходе, о каких-то недорогих средствах, о питательных кремах, которые идеально подойдут на зиму. Так что, девчонки, если для вас актуально, можете пересмотреть. Это очень плотный консилер, не на каждый день, но видите, да? Пудра у меня сегодня от Golden Rose одна из лучших пудр, которая у меня вообще есть так и на все лицо я нанесу прям минимальное количество пудры, так как это тональное средство и так будет держаться обожаю эту кисточку обожаю брови, чем бы их таким накрасить, чтобы если вдруг что-то пойдет не так можно было стереть и чтобы все держалось Вычесываю тональный крем из волосков, чтобы добро не пропадало, решила допользовать начатое, и вот этот карандаш от NYX я очень люблю, между прочим, у меня были вот такой же формы Tom Ford, Estee Lauder. и вот этот удобнее, и он как-то быстрее прорисовывает брови, у меня оттенок блонд, насколько я помню самые светлые, но у них есть и серые, и рыжие, и вот они очень-очень хорошие. Когда красишься при таком ярком освещении, кажется, что интенсивности недостаточно, а потом выходишь на дневной свет и так, а у тебя брови Ким Кардашиан, как будто ты сошла из инстаграма только что, но надеюсь, что это не тот случай. Так, немножко у основания... Расчешу, и, наверное, на этом нужно остановиться Если что, добавлю Надо издалека на себя посмотреть Чувствует мое сердце, что это лишнее Но <глаза>, глаза боятся, руки делают, да? У вас тоже так? Когда ты понимаешь, что хватит И дальше красишь А потом, о боже Что я наделала? Девочки, чем вы мажете брови, чтобы они отрастали? А то мне уже ничего не помогает. Я слышала еще о каком-то масле Юзу. Кто пользовался, отзовитесь. Колосятся ваши брови после него или нет? Стоит заморачиваться, искать. Теперь гель для бровей. Несменно мой фаворит от Lancome. Большую часть я снимаю на кончике брови. Для того, чтобы здесь хорошо все зафиксировалось. Пока он не застыл. Укладываю так, как мне нужно. Раз. На длинные волоски я люблю, когда они но практически приклеены к коже. Вот. И спереди я просто приподнимаю брови. Вот этот гель от Анастасии, ну как-то не очень, но его тоже нужно допользовать. Теперь я воспользуюсь тушью. Да, я сначала крашу ресницы и только потом наношу тени. Мне так удобнее, я обычно пачкаю века, потому что у меня довольно длинные ресницы. И когда тени уже нанесены, то как бы не очень приятно, макияж может быть испорчен. И вот тушь не имеет для меня какого-то особого значения. Я могу пользоваться даже самой бюджетной. Я люблю часто менять туши, желательно, чтобы она была с такой силиконовой щеточкой. Но без вот этой штуки я не могу обойтись. Я недавно ездила в Украину и забыла ее Дома. Не знаю, как так получилось, это зажим для завивки ресниц от бренда Shu Uemura, вот не зря его так сильно хвалят, не зря я показывала его фаворита года и использую во всех своих видео и в повседневной жизни, вот эта вещь действительно отличается от тех, которые представлены на рынке, она делает красивый натуральный изгиб, ваши ресницы не будут стоять колом и она их вообще не травмирует, не переживайте, что вы каким-то образом можете обрезать себе ресницы или со временем их состояние улучшается ухудшится. У меня они постоянно такие же. И, девчонки, я хотела бы, чтобы вы также убедились в том, что это волшебная палочка. Поэтому совместно с брендом Shu Uemura мы разыгрываем несколько наборов моих мастхевов. Это гидрофильное масло. Я уже несколько раз его рекомендовала и считаю его лучшим среди гидрофильных масел вот именно такого формата. Позвольте, я открою. Это мое а вот победители получат новые наборчики, все условия участия в конкурсе вы сможете прочитать в инфобоксе, это не просто очищающее гидрофильное масло, это ухаживающий продукт, который удаляет макияж, при этом не пересушивает кожу, и это просто залог красивой, ухоженной, здоровой, чистой кожи. А вот эта штука поможет распахнуть ваш взгляд максимально И вы знаете, что глаза это зеркало души Если вы никогда не пользовались вот такими зажимами для заивки ресниц Вот этот просто самый лучший И обязательно участвуйте в конкурсе Спасибо огромное бренду Шу Уэмура Что предоставляете такие классные призы и вообще дарите мне возможность делиться с моими подписчиками Так что здорово, что я могу порадовать хотя бы некоторых из вас И сейчас воспользуюсь вот этой штукой для завивки ресниц На этом глазу реснички завиты На этом нет Я думаю, что вы тоже видите разницу То же самое я повторю и на правом Я подбираюсь к корням ресниц Со стороны это выглядит ошеломительно Но не бойтесь, это не больно Вообще никак не ощущается И один раз зажимаю, но не слишком Раз Отступаю Еще раз Отступаю и еще раз. Все, готово. И вот такой изгиб будет до конца дня, даже если вы не воспользуетесь тушью. Мало того, я всегда выбираю туши, такие вот немножко влажные по консистенции, и все равно изгиб остается. Вот. Мне нужно довольно обильно прокрасить реснички тушью, потому что при таком нарядном макияже это, конечно, важно. Я пользуюсь тушью от Lux Visage, это XXL. И буду наносить ее в два слоя. Крашу второй. Ну, не умею я накрасить ресницы так, чтобы они ничего не запачкали. Разве что я делаю прям какой-то супер насыщенный мейк, практически черный. То есть сначала, сначала прокрашиваю веки, а только потом наношу тушь, потому что потом и так не видно. Ну, как бы, вы понимаете, почему... Это мой мастхэв, да, я тушу. Ну, как бы, вы понимаете, почему я люблю эту тушь. Для дневного макияжа даже вот одного слоя вполне достаточно. Самые быстрые и простые smoke eyes я буду делать при помощи вот этих теней от Буржуа. Это оттенок 4, есть несколько, которые мне нравятся, и вот это один из них. Наношу их прям близко к корню ресниц и... Не выхожу дальше подвижного века, то есть где-то до складочки. Прокрашиваю. Дальше беру синтетическую кисть и просто все чуть-чуть подтушевываю. Ну, не вытягиваю ничего, просто немножко стираю границу. Вот это нужно было делать раньше, но я просто-напросто забыла. Карандашом от Urban Decay я немножко затемняю линию роста ресниц, вот они потрясающие, я вам советую от всего сердца, и вот этот темно-шоколадный, он просто крут до невозможности, все ссылки или там названия я оставлю внизу. Никогда так не делайте, я только что так намучилась, если у вас какой-то ответственный макияж, вы знаете, что будете волноваться, разложите перед собой все в таком порядке, в котором вы будете наносить, и потом вы ничего не пропустите. Дальше я возьму палетку, от которой я не могу отлипнуть все лето, да, это моя рабочая лошадка, и теперь мне понадобится вот этот переходной цвет. И если вы не слишком холодная девушка, то на вас будут замечательно смотреться вот эти оттенки. И чаще всего я пользуюсь вот этими тремя и вот этим. Да, она везде со мной ездит, классная. Просто прокрашиваю складку века. Девчонки, после месяца отпуска от садика дети не хотят ходить. Особенно и наша закатывает нам такие истерики, что... Каждое утро – это один большой стресс для всех из нас. Он не хочет там оставаться. Появились новые детки в детском саду, и Захар тоже там конфликтует. И у нас, к сожалению, я говорю «к сожалению», потому что мне хотелось бы, чтобы детки ходили в государственный детский сад. Почему? Потому что во всех частных детских садах у нас такое бесстрессовое воспитание. То есть, как бы, вообще ребенок и воспитатель – на одном уровне. То есть я чувствую, что воспитатель не является авторитетом каким-то для моего ребенка. И то же самое сейчас происходит в школах. Я вот разговариваю с мамочками, и они говорят, что вообще нет никакого уважения ни к учителям, ни к воспитателям. Ну, то есть воспитатель никаким образом не может повлиять на ребенка. То есть он не может поставить... Ну, я не говорю, что ставить в угол это правильно, но просто знаете бывают такие дети которым говоришь не делай он все равно делает и вот как то то ли им не хватает методик для такого бесстрессового воспитания то ли еще чего то то ли воспитатели пожестче в таких государственных детских садах нам он к сожалению не положен только в следующем году государство не имеет права отказать нашему захару так как он уже будет готовиться к школе и вот это конечно еще один факт, который приводит меня в какой-то шок, что мой Захар в следующем году пойдет уже в нулевой класс. Мы не хотим отправлять его в 6 лет в школу. Мне кажется, что это рановато. Но толку с того, что он раньше закончит школу И вот я сужу по себе, да, мне 17 лет было, и надо было решать, даже 16 вот было, и надо было решать, куда я буду поступать. В 16 лет я вообще ничего не знала. Ну, то есть поступила туда, куда было модно, куда меня направляли родители. Ну, и, конечно, они учитывали какие-то мои там способности и так далее, но сказать, что это мое, нет. <соспалкивающие> вот надо бы посмотреться в большое зеркало, чтобы понять достаточно или нет. Это я сейчас вот заболталась и крашу, и крашу, и крашу, но эти тени такие, знаете, два раза махнула, даже не два, а один, и уже все растушевано, и они не осыпаются. Так, теперь я возьму э, вот этот оттенок и вот этот, смешаю их и прокрашу нижнее веко до половины. Еще в частном детском саду Чуть что они сразу же кричат психолог. Ну, то есть, там ребенок отказывается есть психолог. А, ребенок, там, не знаю, где-то толкнул а, второго ребенка, тоже к психологу нужно обращаться. То есть не знаю. не знаю, что вам сказать. Напишите, как у вас начался учебный год. Пока что мы в шоке. Теперь вот этот цвет в уголок глаза. Я хочу, чтобы мой макияж засиял, заиграл новыми красками, стал более нарядным, поэтому я возьму оливковые тени из лимитированной палетки, ее уже не достать. Но похожая формула есть у Urban Decay, поэтому если вы хотите что-то такое найти, и вам не нравятся пигменты, то вы можете взять прессованные пигменты, они гораздо удобнее в использовании. Набираю на пальчик и наношу на середину века. Чуть-чуть вот так. Прохожусь по всему, по сути, и втаптываю. Чуть-чуть подтушевываю, но если у вас нет оливковых теней, то можно оставить так, как было. У них такая формула, немножко как бы влажная, и она хорошо прилипает к веку. Я думаю, что на этом с макияжем глаз я закончу и приступлю к оформлению лица. Я закрыла окно, чтобы макияж не был таким бледным. Ну и при освещении и с вот этой камерой макияж смотрится в два раза менее интенсивным. А я крашусь для реальной жизни, поэтому... Ну, тут я ничего не поделаю. Хотелось, чтобы эта собиралка тоже была на канале. Я возьму палетку Гош, кисточку, набираю вот этот бронзер. И делаю из себя загорелую, отдохнувшую девушку. Не болеющую. Вот так Немножко на лоб И вот таким оливковым цветом я сделаю скулы более четкими Румяна, я бы даже сказала, румяна-хайлайтер, у меня тоже из вот этой же палетки, она у меня в оттенке Light 01. В последних фаворитах вам показывала. Контур губ подвожу идеальным нюдовым карандашом от польского бренда Pierre René в оттенке 07. По-моему, этот цвет карандаша сейчас для меня слишком холодный. Попробуем исправить эту ситуацию при помощи помады. Это 642 от L'Oréal из увлажняющей линейки с таким красивым блеском. Вот так макияж выглядит издалека, и согласитесь, когда я снимаю прям в 10, ну ладно, в 15 сантиметрах от своего лица, но до конца непонятно, что из этого получится, и прежде чем я пойду надену платье, сережки, все остальное, и вытяну волосы, я хотела бы поставить точку над И, и тут такой момент, если я пользуюсь каким-то сухим, матирующим, стойким тональным кремом, я всегда отдаю предпочтение увлажняющему спрею для фиксации макияжа. Просто с ним кожа смотрится более живой, и я бы не сказала, что это каким-то образом влияет на стойкость макияжа, но вот это, это как лак для волос, вот это вот лак для фиксации вашего макияжа. И вот этот и этот оба спрея Turban Decay я воспользуюсь вот этим, так как у меня... Ну, такой увлажняющий, стойкий тональный крем, он абсолютно не сухой, некоторые называют его матирующим, я не согласна, я категорически не согласна, издалека пшикаюсь, ну, обильно, не жалею, Иду вытянуть волосы и через секунду к вам вернусь. К сожалению, сейчас некому меня поснимать, и я немножко тороплюсь, но я все же постараюсь сделать несколько кадров в полный рост, чтобы вы смогли оценить мой образ. Также кое-что засниму на месте, оно невероятно красивое, такое романтическое. Если вы находитесь в Кракове или хотите расписаться в Кракове, то очень советую вам виллу Датюша. Обязательно участвуйте в конкурсе. Еще скажу, что платье у меня от бренда «All We Need». Клипсы мне подарила подружка, она купила их в HM, туфли Казар, сумочка у меня из старой коллекции Zara, Если найду что-то похожее, то вы знаете, что в описании я оставлю всю-всю-всю информацию. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, если вам понравилось. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.